Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман И сегодня у нас будет интересный повод для э, ролика Мы поедем в Портабелло Портабелла переводится как Красивая бухта А вот историю этой бухты э, Я вам расскажу уже в процессе съемок Тем более, что э, Бухта примечательна тем, что в ней похоронен Дрейк Знаменитый пират Плюс Сегодня будет религиозный местный праздник, на который съезжаются люди со всей Латинской Америки, а, называется он Кристо Негро, что переводится как черный Христос. А, мы тоже были впечатлены едем мы еще туда заодно снять деньги из АТМ, потому что в линтон-бэй марина это сделать нельзя расстояние до пуэрто-портабелло Пуэрто 17 километров то есть мы попробуем взять автобус и туда поехать заодно покажем как там что там там два форта прикольных расскажем их историю и посмотрим на праздник а с учетом того, что все это происходит в период ковида, здесь какие-то супер страшные ограничения, никого не пускают, никого не выпускают, тем более на этот Кристо Негро люди идут э, пешком с самой Панама сити иногда с колонной, последних несколько километров идут на коленях. Где-то я это видел, но... Я хочу сказать сразу, что я человек совершенно нерелигиозный, к этому всему отношусь как к набору сказок, но, тем не менее, посмотреть на такие мероприятия достаточно любопытно. Поэтому запасаемся попкорном, наливаем себе там, чего хотите, в зависимости от времени ваших суток, а мы переодеваемся и погнали в Портабелло. Ну что, вот мы пришли на остановочку и да. сидим, ждем автобус из Коста-Риба коста Но На самом деле мы обычно делаем так. Мы берем такси э, в Порто-Белло, в ATM, возвращаемся обратно. Но так как мы хотим сегодня поснимать, и там еще говорят, есть какой-то фестиваль. Да, сегодня Кристо-Негро фестиваль. Говорят даже, что туда не пускают, но у нас есть бумажка. Но мы взяли бумажку. Называется Сальва Кондукта. А что такое Кристо-Негро? Это то, что я так понимаю... Черного креста? Иисуса? Вот я не уверена, да, вот наверное, кстати. Черный Иисус. Короче, мы это все узнаем. Сегодня фестиваль, который обычно со всей Панамы паломники пешком сюда идут, из Панама-Сити, отовсюду, но поскольку ковид, они хотят это немножко урезать, это прикрыть. все действие, да, и прикрыть. И вот уже неделю как введены специальный пропускной режим в Порто-Белло, то есть ты просто так сюда не можешь приехать, и уехать но у нас есть специальная бумажка из марины которая говорит что мы живем в линтон бэй и поэтому нам можно в портабелло но на самом деле для нас это единственная возможность снять деньги с карточки потому что ближайшие тем находится в полис station в портабелло и продукты купить и опять продукты же купить, как да. официальная версия происходящего можно это будет сделать ну, мы ждем автобус, 10.45. В 12 часов должен 12. проходить автобус. Я здесь в прошлый раз сидела с 10, потому что мне сказали, что по расписанию автобус в 10.30, но ну, я пришла к 10.30 и оказалось, что в 10.30 автобуса нету, как и в 11.30, а вот в 12 он пришел. Ну вот сейчас мы пришли в 11.44, чтобы не пропустить, не дай бог, этот прекрасный автобус. Вы сейчас увидите, какие тут классные автобусы. Один краше другого у них там именно битва тюнинга дьяbloу роху и прикольно то что скорее всего он будет абсолютно пустой потому что мы едем практически с конечной станции конечная станция это там еще в четыре 4 4 километра километрах. Это куда мы бегаем коста-риба да вот. так что ждем ждем наш прекрасный автобус вот, собственно, эта бумажка, которая говорит о том, что Сергей Герман живет на лодке Мушу, которая стоит в Линтон-Бэй-Марина. Ну вот, в общем, с этой бумажкой мы едем один, и точно такая же. Тоже Сергей Герман стоит Тоже Сергей Герман. в Линтон-Бэй-Марина. Короче, автобус нас решил не забирать, но вон есть э -э человек... Он в Марине работает, он сказал, что сейчас он футболку переоденет и нас отвезет в Портабела за досы 12. долларов, то есть за 12. Поэтому ну, вариантов у нас немного. Немного. Я сюда ехала как-то за десятку, на таком шитбоксе вообще у него все отваливалось. Дверь была, знаешь, даже без обшивки. Дина, вот это. это не шитбокс, говори по-испански. Ках... Кахета, де мерде. Бывает. Я сяду вот с этой стороны, буду смотреть, где ты... Ага, а хорошо. Ну что, ты прямо <смех> тебя не узнать. <смех> Замаскирована? <смех> ну. Ты когда-то давно не выезжал, да, за пределы наверное? А я и не хочу. Ну что, вот мы прошли этот чекпоинт на пути обратно. И сейчас нас ждет увлекательная пешеходная прогулка. Где-то на пару километров вдоль побережья. Но мы так захотели. Мы отпустили таксиста, чтобы пройти и прогуляться. А то, что мы увидим интересного по дороге, мы вам естественно покажем. Ой, ресторан. какой Ну я думаю, что. Наверное, вот тут Сервеса, сода, аква. я думаю, что это все здесь. Видишь, здесь указатель туда. Ну, может, сейчас еще просто не время. А что написано открыто? Ну, потому что другой таблички закрыто нету. Посмотри, эта табличка. <связания> нет, нет, нет, открыт, а О, вот это вот двери, ничего себе. Ну что, заходим. Смотри, здесь это все выглядит так, как будто здесь сам Дрейк еще пьянствовал А вот его голова, наверное, на пике стоит. Пират Дрейк, самый известный пират. Йокеро СТ и Дос. Пое фритто, уна плата пара досперсонас, порфавор. И дос бутеяс дельбельбоа. Эсте? Эсте? Си, эсте, атлас. Сэнки, сэнки, брадар. Ну что, пошли где-нибудь сядем, где здесь прикольно. Мы этот всегда ресторан проезжали и думали заехать, не заехать, но он всегда был закрыт, потому что это только первый день, когда открыли Здесь вообще в э, Панаме все заведения. Полуколониальный стиль, пиратский, пиратский. Этот ресторан называется Дрейк. Ты знаешь, что в Портабела по преданию захоронен. На дне лежит свинцовый гроб с телом Дрейка. Ну что, друзья, ваше здоровье. Это наш первый ресторан в Панаме за пределами Марины. Первый раз. Ну, в общем, вот такое вот околопиратское место с видом на могилу Дрейка. Иногда так неплохо остановиться посредине Портабелла и во по время прогулочки и просто выдохнуть. Вообще про Дрейка известно совсем немного, то есть больше легенды, чем реальных историй. Известно, что он умер здесь в 1596 году, и его тело сбросили с корабля в свинцовом гробу. Почему свинцовом? Никто об этом не знает. Вот где-то здесь этот гроб и лежит на дне. Вот такую вот я красивую Ракулету нашла. Ну, еще несколько попроще. Неинтересно, что внутри фиолетовые такие яркие. О, да. Алоэ в кроссовке. Дурацкий такой. А это череп. Это настоящий. Это настоящий, да. Не знаю, может дельфина какого-нибудь. Мне кажется, типа дельфина. Может быть. От синомас, Это я так понимаю, суп, который с курицей мы заказали. Выглядит он, конечно, очень непонятно и очень странно. Похоже на рагу, наверное, какой-то, или на немецкий гуляш. Ну вот сейчас мы это все попробуем. А ну, а ну, а ну, а ну. Да, немецкий гуляш. Такая порция у нас, ого. Ну, погрызть надо эту курицу. Ну, давай ее пополам и заберем домой все, что не съедим. Потому что вряд ли мы это все съедим. Кепчук будешь? Смотри, нормальная курица такая большая. да прямо половина курицы. Аккуратно, аккуратно. Ну вот, не прошло и каких-то полтора часа, как мы получили свой обед. Пообедали и даже забрали и даже забрали take away По-испански это будет парайвар Это ресторан Вот этот, в котором мы были Костейо В испанском языке 2L читается как y. И еще по-испански Не паэлья, а как будет Паэйя Смотрите, сколько гнезд, гнезд. Такие глипнинки ага. Смотри, как смешно свисают. Да. Я вам уже говорил, что в Портобелла сейчас все закрыто и введено масса ограничений, чтобы не допустить народ. Но, тем не менее, везде стоят рекламы, на которых рекламируется Кристо Негро. О, лианы! Не то, что лианы. Тут есть такие деревья, на которых штук 10 видов растений на одном растет. Вот тут и монстеры, и плющи. Раз, два, орхидеи. и орхидеи вот эти маленькие как гекофит, 3 монстера 4 причем такой интересный вид смотри он и дырявый, и не до конца листья вот как и не совсем на наши домашние монстеры похожи более обьющие так и вот мы подходим к Castle of San Jeronimo или Castilla де San Jeronimo. Это форт в Портабелло, который защищал город и защищал залив в 17-18 веках. До этого Портабелло использовался как основной порт по торговле серебром, вернее, по доставке серебра на основной континент в Испанию, либо на некоторые острова, как на перевалочный пункт, на Карибах. Наверное, нужно было сразу э, рассказать о том, что все вот эти замки, которые находятся в Портабелло и здание таможни и некоторые другие сооружения, находятся под защитой ЮНЕСКО. Это организация, которая занимается тем, что защищает э, старинные строения и объявляет их наследием Поэтому они находятся под защитой И с ними ничего делать нельзя Без дополнительных разрешений Вот смотрите как, какой отсюда вид То есть видно что из этих пушек Открывается прямо Хорошая перспектива Для того чтобы все э, Суда которые, все корабли Которые заходят в эту бухту, По ним можно было нормально пульнуть И защитить акваторию Сейчас здесь э, стоят лодки э, Естественно данный замок Данный замок никак не используется, то есть, увидите это руины, и никак он не восстанавливается, но это один из тех замков, которые находятся в Портабелло, то есть, это дальний замок, который, собственно, и защищал всю эту акваторию э как первично. А уже, собственно, там, где находится таможня и сам город, там находится другой замок. Но о нем сейчас я вам, конечно же, расскажу. Мы сейчас туда пойдем. Напоминаю, что Портобелла переводится с испанского как э, красивый порт или beautiful port переводится на английский. На данный момент э, население в половиной тысячи человек. Ну что, давайте немножечко я вам расскажу про историю Портобелла. Портабелла была колонизирована в 1597 году испанским навигатором Франциско Виларде и Меркадо. То есть такое у него моряческое имя, я так понимаю, что это псевдоним. Это был основной порт Центральной Америки по доставке серебра. Это я вам уже говорил. И так как данный порт был вовлечен в торговлю как вы понимаете это было излюбленное место в котором тусили пираты поэтому собственно дрейк здесь и находился а так как дрейк был сир дрейк то есть он получил каперскую британскую лицензию то естественно британцы всячески пытались навалять испанцам поэтому возле испанского порта дрейк жил просто для того чтобы можно было у испанцев отжать серебро Портобелло на самом деле никогда не было спокойно, и британцы всячески пытались сделать так, чтобы у испанцев и прекратилась торговля, а также чтобы у них можно было забрать то серебро, которое они навозили в главный перевалочный пункт в центральной Америке. Поэтому в 1726 году сделали э, осаду города под командованием адмирала Франциса Хасера. большинство людей в этих широтах умирали от э, не столько от военных действий сколько от всяческих тропических э, болезней такие как малярия может быть там еще что-то Такой... с ресничками ой, кто это едет? Смотри а какой Они, смотри, там, у нас дома в горшках, uh -huh. здесь они такие сорняки. старый. Uh -huh. Причем так интересно, они видишь, черепицы навезли, вроде как они собираются, его, наверное, реставрированы. Uh -huh. Вот в этой церкви, yeah. будет ходить. Но на самом деле захватить Портобелло британцы смогли только в 1739 году, когда британский флоты 6 кораблей под командованием адмирала Эдварда Вернона Таки э, сделал осаду города и захватил, собственно, порто -Белло. И за это британские адмиралы получили награды, медали и, наверное, часть прибыли от захваченных э, богатств. Но в 1741 году э, испанцы такие... Забрали Портабелла себе обратно, была очередная военная операция, и британцы получили, собственно, свои владения обратно к себе в руки. Итак, давайте немножечко разберем историю с Кристо Негро. На самом деле Кристо Негро также имеет псевдонимы Назарена, Наза, Негро, Негрито, Кристо и Санта. Это э, статуя Иисуса, черного Иисуса, которая стоит в церкви э, Сана Филиппа, которая была построена, по-моему, в начале XIX века. До этого э, данная статуя стояла в маленькой часовне в городе Портабела. Но интереснее другое, что происхождение данной статуи э, неизвестно. Эту статую нашли на берегу. И есть несколько легенд с нею связанных. Считается, что ее сделали мастера в Испании. И э, данные испанские мастера э, поставили такую же статую в городе Манила, в Филиппинах, в церкви Кипо. Ходят легенды, что данную статую вымыла на берег. И что она была доставлена колумбийским кораблем, который планировал поставить где-то в новом свете эту статую. И она должна была приехать в Портабелло. Но так как были крайне плохие погодные условия, кораблю пришлось поднять паруса и уходить подальше от берега. Поэтому они просто скинули с корабля ящик с этой статуей и ее прибило на берег после этого статуя была выловлена местными рыбаками и поставлена в часовню то есть вот это идет история собственно черного Иисуса но сейчас эта статуя стоит как я вам уже говорил в церкви святого Филиппа ее переодевают два раза в сезон, один раз на Пасху я так понимаю, а второй раз в конце октября месяца то, что символизирует окончание сезона дождей, я так понимаю Хотя здесь все совершенно э, не точно И э, это место, эта церковь является местом паломничества Сюда сходятся люди со всей Панамы Некоторые приезжают сюда с других соседних стран Для того, чтобы увидеть, собственно, Иисуса в новой одежде Но Иисус здесь почему-то... Черный. Вот такая вот история у нашего Негрито или Назарена. А на Мне Татьяна рассказывала, что в э, обычный год, когда нету ковида, Вся площадь людьми Забито. заполнена, да, и тут, короче, сумасшедшая торговля, бизнес на вот, все дела. Это вот этот вот? Да, по-моему. Вообще здесь полицию и полицейских снимать запрещено, поэтому мы так, проходя по улице, чуть-чуть подснимаем их. А вот мы хотели вам показать вот этот автобус, его некоторые называют Дьяблороха, хотя вот именно здесь, в, этом, в Портобелло, мы такого не слышали. Но это бывшие американские школьные автобусы, которые отслужили свою жизнь в американских школах, и здесь используются, как обычно, те автобусы, которые ездят по определенным маршрутам. Нам нужно купить было скотч, мы зашли в обычный такой магазин, вот мы вам покажем, в котором продается все, то есть начиная от какой-то там бытовой химии, заканчивая всякими пластиковыми, пластиковым барахлом. Обычный китайский маркет, обычный китайский магазинчик, в котором там продается все, что нужно для дома. Ну что, вот еще один магазин, в котором мы побывали. Это магазин в Портабелло. технический, сейчас пойдем Продуктовый. Покажу вам, как выглядят продуктовые супермаркеты. Но это такой, не самый большой. Здесь есть такая сеть 99 центов, по-моему, или как называется, да? 99. Супер 99. Супер Nine. И там, конечно, большие, полноразмерные, полноформатные супермаркеты. А то, куда мы идем, это обычный маленький китайский такой convenience store, но может быть он чуть-чуть побольше. Конечно, везде полиция, везде аэронаваль стоит вообще полностью. Да-да-да. Просто их тут сотни по всему городу. Так, вот у нас получилось вот такое. 6 пакетов молока, 2 сока, йогурт, огурцы за 6. За это все мы заплатили 26. Марина! Линтанбэй! Все, сели в такси. Ага. Такси! До Марины 17 километров, это будет стоить 10 американских долларов. Это вот рядом с нами здесь тетечка, она слушает э, вот эту прямую трансляцию, которую в церкви, вот когда мы были, они готовили микрофон, увидели. И вот сейчас у них началась прямая трансляция оттуда по радио. Дина? Там непонятно, кто это, правда? Может быть Дина, может быть не очень. Нет. Короче, нас сейчас не остановили на обратном пути. Здесь обычно проверка. Вот эту вот бумажку проверяют. Но у нас ее сегодня. Не проверяли, пропустили таксиста так, потому что было непонятно, кто едет. Было непонятно, Дина это едет или нет. Может, местная какая-то. Перед Диной написано, что продается маски 3 штуки на доллар. А они стоят 50 штук 5 долларов. Что? Вот мы и дома приехали после этого замечательного мероприятия. Мы посмотрели... Это не нам? Мы посмотрели на праздник, на портабелла. Посмотрели на праздник, который называется Черный Иисус. Может, стирку заберем? Она еще что? О, она работает. Друзья, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и пишите комменты, что вы думаете по поводу черного Иисуса.